Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, это канал Max Effect. Добро пожаловать в Европу Universalis 4. Я все-таки не могу оставить свои попытки поиграть за бурятов, привести державу бурятов к мировому господству. Я, понимаете, я уже не могу. Я сплю и вижу, как... Бурятия захватывает весь мир. Я решил сделать серию роликов на эту тему, чтобы гораздо быстрее и гораздо понятнее показать вам, чему я тут научился, каких успехов я достиг, что мне эта игра нравится настолько, что я могу в нее часами зависать, она настолько затягивает. И чтобы впустую таким образом не терять время, я решил сделать серию роликов, серию прохождений. В общем, не будем долго тянуть. Итак, буряты. Чем мне нравится эта страна? Она находится на отшибе от всех остальных стран. И в принципе почти не взаимодействует с другими странами. У нее нет соперников. У нее куча свободного, э, свободного места на севере. И просто безграничный потенциал для расширения. Вот почему мне так нравится эта э, страна. Из минусов... Ужасно медленный темп развития. Еще в самом начале у нас между междуцарствие, и вот сейчас я, допустим, запущу время. Вот, я запу за запустил время, и мне, и мне рандомно выбрался вот такой вот правитель. Буян первый Чагатай, и все, все, я уже никак не могу на это повлиять. То есть, с самого начала даже непонятно, какой у тебя будет правитель, он всегда рандомно выбирается. Вот, как видите, он не самый лучший, но зато военный, у него ну, более-менее нормальная пятерка. Еще из минусов нужно отметить то, что у них нет своих собственных идей. У них есть сибирские идеи, которые объединяют вот те державы, которые находятся в Сибири. Еще, здесь очень низкое развитие. Очень низкое развитие, ну, как видите, всего 4 провинции, всего 4 провинции, и развиты они слабо. Но зато, зато, для того, чтобы переходить в следующие эпохи, вот сейчас у нас эпоха открытий. Мы можем открыть Америку, контролировать центр торговли, большой город, внедрить Ренессанс. Я буду все эти, ориентироваться на эти задания и ориентироваться на задания, которые у нас вот здесь вот. Постараюсь их выполнять, потому что они мотивируют ну, получать какие-то бонусы дополнительные. Дальше. Еще мне нужно очень-очень-очень много денег. Вот, А для этого нужно будет развивать поселение, строить постройки, тратить деньги. И еще мне нужно будет обязательно дружиться с другими странами. У меня есть два дипломата. Беликто Каракорум и Шадебала Берджигин. Вот я отправлю в угрожающие страны, чтобы, потому что, если вы помните, на стриме, когда я играл за бурятов, на меня сразу начали нападать, сразу против меня начали воевать. Это не дело, так быть не должно. Я должен со всеми дружить, а воевать должен только в том случае, когда я сам решу, когда это важно. И больше, наверное, не воевать, а расширяться. Вот здесь у нас куча мест для расширения, здесь вот куча неисследованных территорий и следу не хочу. Вот мне нравится, что здесь такой м, исследовательский азарт у нас присутствует. Я планирую сначала расшириться туда, на восток. Вот так вот все захватить. А, и перебраться в Америку. Чтобы у Буряти были свои колонии в Америке. Ну естественно, чтобы от, выполнить вот эту цель. Ладно, не будем дальше тянуть. Начинаем. Так, нужно выбрать, выбрать соперников. Как минимум одного соперника. А, наши враги это ежень и хорчины я в принципе согласен я думаю именно вот против хорчинов против ежени нужно будет нам с вами воевать но самое главное не переборщить, потому что армия, как видите у ежени на 78% лучше а у хорчинов на, на 77% то есть они сильнее нас гораздо сильнее нас, нужно это иметь в виду и постараться как можно быстрее расширить свою армию. Так, давайте. Я выберу, наверное, Эжень в качестве соперников. Ну и Харчинов тоже можно выбрать. Вот и все. Нужно прокачивать армию. Наймем командующего. Вот, наем генерала. Ну, придется потратить. Можно, конечно, сделать правителя генералом. Он у нас неплохой. Так сказать, военные способности у него пятерка. Давайте так и сделаем. Ну, просто если, если он умрет, то сам виноват. Это можешь поставить его под угрозу. В принципе, э, я не против поменять. Хотя нам нужен консорт, нам нужен чтобы в случае чего был регент. Для этого нам нужно заключать дипломатические э, династические браки. Но, как вы видите, никто на это не согласится. Хотя, например, Хайси могли бы согласиться. Нужно с ними улучшать отношения. Давайте к ним отправим дипломата, пускай улучшает отношения. Вот, улучшить отношения. Потом мы с ними заключим династический брак. Хотя, конечно, лучше было бы с мином заключить династический брак. В принципе, знаете, я могу ставить на пятерку на максимальной скорости, у меня все равно время будет не так быстро идти. Так что у меня не существует такого вот, э, такой проблемы. Так, похоже, что Буян первый теперь тактический гений. Эта черта оказывает следующий эффект на державу Бурят. Маневренность генералов плюс один. Видите, у него сразу две звездочки. Это хорошо. Нам нужно нанять еще кого-нибудь. Например, конницу. От Конницы нам не хватает. Вот, и я могу теперь заключить династический брак с Хайси. Сейчас я верну своего дипломата оттуда. И заключу с ними династический брак. Чтобы у моего, чтобы у моего правителя была жена и были новые наследники. Так, и это шанс... На нового наследника плюс 5. Так, они согласились заключить с нами династический брак. Отлично. А у меня появился консорт. Вот странно. А можете мне, пожалуйста, объяснить в комментариях, почему в некоторых случаях, когда мы заключаем династический брак, у нас то появляется консорт, то не появляется. Как, как это работает? Объясните, пожалуйста, мне. Так, еще. В первую очередь, нужно развивать национальные идеи. А для этого нужно развивать административные технологии. И административные очки мы не, мы не будем тратить в ближайшее время, а будем копить. И для этого я вот выберу национальный фокус на административные технологии. Да. Ну и так как мы не воюем, можно снизить содержание армии. Зачем нам содержать армию? Так, дальше у нас торговцы. Торговцы у нас никуда не отправлены. Нужно торговцев отправить торговать. Гирин. У нас пока что только есть один торговый узел. Давайте их отправим туда. Вот его. Все равно больше. Все равно только один торговый путь. То есть нам нужно расширяться. Больше исследовать, чтобы открыть новые торговые узлы. Так, и еще. Дело в том, что у нас даже до сих пор не внедрен феодализм. У нас до сих пор не внедрен феодализм, и нам нужно развивать наши провинции, чтобы внедрить феодализм. Чтобы у нас не было штрафа к стоимости технологий. Давайте так и сделаем. Вот. Потрачу несколько очков, кроме административных, потому что административные очки мы копим для технологий административных. Вот это можно расширить. Все, отлично. Вот постепенно, знаете, потихоньку, помаленьку, будем расширяться, будем улучшаться. И еще можно, например, армию строить, потому что, почему бы и нет, армия нам всегда пригодится. Вдруг на нас внезапно нападут, а мы такие вот, раз и с армией. Правильно? Правильно. Вот, смотрите, еще можно было бы заключить союз с Мин, то есть с Китаем. Вот классно, да? Как бы нам это провернуть? Нам нужно улучшить с ними отношения. Так, и еще мы можем заключить военный союз с Хайси. В принципе, военные союзы нам нужны. Военные союзы нам нужны, потому что если вдруг мы захотим воевать с Харчинами или с Еженью, то они нам в этом помогут. Да, все, у нас теперь есть военный союз, отлично. Хотя они нас могут в свои воины втянуть. Но это ладно. Тем временем я выполнил задание заполнить лимит армии. У меня что всего 9 лимит армии, что ли? Ничего себе. Серьезно? Ой, что так мало. Нужно развивать военное дело. Нужно срочно его развивать. Потрачу еще немножко. Вот, я могу заключить династический брак с Мин. Это очень выгодно. Тем более, если мы еще союз с ними заключим, то это очень хорошо. Но я не могу. С ними заключить союз, потому что ноль. Нужно еще улучшить отношения немножечко, хотя бы, вообще чуть-чуть. Да, мы сможем с ними заключить военный союз. Вот. И мин. Надеюсь, они не будут в наш... нас в свои войны втягивать. О! В попытке нарастить свои силы, держава мин просит нас о помощи в обмене субсидий. Он а, они нам назначают субсидии? Спасибо большое. Смотрите. Сейчас, я думаю, самое время фабриковать претензии на Хорчинов, чтобы объявить им войну, и тогда Мин нам сможет помочь. Хотя, нет, они хм. они являются данниками Державы Мин. Да, много кто является их данниками. А Ежей, например, является их данниками? Нет, кстати говоря, они нам могут помочь повоевать против Ежени. Значит, против Ежени нужно фабриковать претензии ну давайте создать шпионскую сеть ежень о дом семьи бурджигин когда буян и мандухай связали свои судьбы узами брака мы получили не только супруга но также дополнительного союзника в державе бурджигин является старинной и влиятельной семьей а их родина в провинции керенгай вовсе жемчужиной державы разумеется эта дружба должна быть обоюдной мандухай Ожидаемо будет защищать интересы своих родственников, но вождь должен объективно и беспристрастно рассматривать подобные просьбы. Так, хм. в Керинге появляется гнездо влиятельных аристократов, но ну, у нас пока что нет сословий, они появятся только после того, как мы пройдем вот все уровни этих государственных реформ. До пятого уровня, когда и дойдем Это будет еще очень не скоро, поверьте мне Где-то лет сто нам на это понадобится Хотя, наверное, меньше Посмотрим, в общем Да будет дружба Да будет дружба И тем временем у нас появился наследник Отлично И Мандухай теперь королева У нее такие ужасные навыки Но военная она тоже ничего Ладно, хорошо А вот наследник очень крут Давайте выберем ему имя Даян, Буян, Лигден, Даян, э, Хайс. Здесь, конечно, очень мало бурятских имен. Э, очень много на самом деле существует красивых бурятских имен. А они взяли так их мало. Ладно, пускай его будут звать Саян. Отличное имя для наследника, я считаю. Просто классное. Смотрите, одной из целей э, эпохи открытий является владеть и контролировать национальную провинцию с 30 очками развития. То есть нужно развить провинцию до 30 или 32 очков, непонятно. В общем, я предлагаю развивать вот эту нашу центральную провинцию, столицу, Барбузин. Мне нравится, что они очень исторично передали название провинции, потому что город Верхнеудинск или Улан-Удэ был основан в 1666 году, то есть очень скоро до него. И я смотрел, в более поздних, на более поздних датах, там, у этой провинции, меняется название. Так, тем временем, мы создаем здесь шпионскую сеть в Ежене. Отлично. Можно сфабриковать претензии, например, на Уркан. Отлично. Ну, у нас есть еще 25 лет, чтобы ее реализовать. К какие есть союзы? С Но Мы их даже не открыли, этих Чавчувенов, так что скорее всего они нам никак не помешают так улучшение столицы наша наша столица долгое время находилась в запустении теперь у нас есть возможность усовершенствовать город м -м, и сделать его путеводной звездой нашей культуры это правильно это будет стоить нам денег но есть и другой вариант так можно э, избавиться от рекрутов или можно потратить деньги в принципе Uh, я что-то, что это потрачу, у меня не, не убудет. Давайте вот, uh, ладно, казну потратим. Чего нам? Вот принудительный труд, вот а они намекают на принудительный труд. Использовать в качестве рабочей силы армию не хочу. Лучше просто потрачу, лучше просто тем же людям заплачу. Бурятия должна вести себя как прогрессивная страна, если она хочет претендовать на статус мировой державы. Во как. Кстати говоря... У нас уже нету доступных претензий, доступных провинций, на которых мы бы могли сфабриковать претензию в Ежене. Поэтому давайте отзовем оттуда дипломата. Пускай он возвращается. И мы уже сможем использовать его для того, чтобы... Чтобы что? Чтобы объявить войну Ежене? Ну, так рано. Вы скажете так сразу. Ну, я сейчас посмотрю. Я еще проверю. У нас должны быть союзники. Так, мин почему-то не хотят, не соглашаются. Но зато Хайси могут нам помочь, если мы пообещаем им землю. Давайте, почему бы нет. Чувчувены, они пригласят своих Чувчувенах. Жалко, что я не могу посмотреть, сколько у Ежени войск. Вот я почему-то... Вот, может быть, вы мне дадите совет, как я могу посмотреть, сколько войск у Ежени. Я могу это посмотреть только один раз, когда я выбираю их в качестве соперника. Вот здесь вот. Но почему я не могу сейчас это посмотреть? Вот, Может где-то это есть, может где-то это нарисовано, написано. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Короче, ладно, надо к войне подготовиться. Надо перевести все войска вот сюда. Надо потом их вымуштровать. Надо поднять содержание армии. Вот, содержание армии поднимем. Денег у нас спал, но вот я могу ойратов пригласить э, в военный союз. Да, да, ойраты пускай мне помогают. Военный союз с ним заключу. Вообще э, в прошлое свое прохождение я с оиратами воевал, но они были такими сильными, что я против них не мог, им не мог ничего противопоставить. Сейчас нужно с ойратами максимально хорошо дружиться. Нужно предоставить им право прохода, в первую очередь. Чтобы они могли вместе с нами воевать против Ежени. Я надеюсь, вы же будете вместе с нами воевать против Ежени. Надо это проверить. Они не хотят. Почему? Так, что? Задание выполнено. Какое задание? Надежные союзники. Да... Э вот, как минимум два союзника у нас есть, это хорошо, это хорошо, дипломатическая репутация плюс один. Теперь, может быть, они согласятся присоединиться к нам? Нет, только Хайси, да и то за землю. Ладно, давайте попробуем. О, династический брак предлагает нам заключить ойраты. А да я и сам это хотел, я и сам хотел. Давай, давай. Почему бы нет? Может быть теперь они согласятся к нам присоединиться в этой войне? Нет. Похоже, что вождь Буян теперь навязчивый перфекционист. Эта черта показыв... оказывает следующий эффект на державу Буряты. Стоимость зданий плюс 10. Ну блин. Стоимость зданий. Я все равно э, пока что не, не строю никаких зданий. Бурятия еще не настолько велика, чтобы строить здание. Но все равно велика. Блин, правда, увеличились цены на все. Вот знаете, когда я начинаю играть на запись, я начинаю замечать больше деталей. Возрождение. Странники рассказывают о великом возрождении древних идеалов в далеких землях. Сложно относиться к этим слухам серьезно, хотя если им верить, мыслители этого возрождения раскрыли множество великих секретов. Блин, теперь из-за этого... А, теперь из... Мы еще, мы еще даже феодализм не приняли, а уже нужно возрождение принимать. Вот это а, минусы игры за миноров. Но ничего страшного. Мы еще всем покажем. Попробуем объявить войну Еженю. Я так боюсь, я так волнуюсь, но серьезно. Давайте Хайси позовем, пообещаем им землю. Вот Мин и Уэрата такие вот все... А, вот они же обязаны, они же обязаны присоединиться к нам в войне, они же наши союзники. Все, давай, нападаем на Ежень, если что, я перезагружусь. Я хотя бы узнаю, сколько у них войск. Все, поехали, на Уркан. С нами же это, с нами же Хайси. С нами Хайси, а с ними Чувчувены. А, вот здесь что ли? Блин, можно все-таки посмотреть, сколько у них... Сколько у них войск. А я только сейчас-то заметил. Ну, вот серьезно, когда играешь на запись, больше всяких деталей замечаешь. Вот здесь, вот здесь написано, сколько у нас и сколько у них. Да, все, мы победили. Явно, все, мы победили. Потому что у них, все, у них нет шансов. Зря я боялся. Хотя нет, это нужно еще проверить. Я хотя бы уркан себе отвоюю. Хотя, попробую-ка я отвоевать все. Пока что мы не можем посылать клонистов. Вот эти все места разведывать Поэтому будем расширяться за счет своих соседей Все очевидно Мы просто здесь постоим, знаете, поосаждаем Пускай они сами, если хотят, на нас нападут 26 апреля начнется битва между еженей Хайси Так, надо бы им помочь Только сначала давайте у нас здесь осада закончится Так, все, мы узурпировали а, Точнее, оккупировали И теперь нужно сюда ну и собственно, чем закончилась эта война, мы с вами увидим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до скорых встреч и всем пока!